Совсем скоро более 9 тысяч детей и подростков вернутся в школы Даугавпилса. Этот год будет непростым, но учебные учреждения приложили немало усилий, чтобы обеспечить качественный процесс обучения. Об этом руководство Управления образования заявило как на традиционной августовской конференции педагогов, так и на заседании Думы, во время которого был заслушан отчет о готовности школ к новому учебному году. Проходящая в стране оптимизация школ нашего города практически не коснулась. Работу продолжат все 17 общеобразовательных учебных учреждений, а также Саулыш-школа. Шестая средняя школа имени Райниса с 1 сентября будет работать в статусе основной школы. В свою очередь, основная школа Сасканес сменила место дислокации, переехав из помещения на улице Саул-7 в реновированное здание бывшей пятой школы по улице Парада-7. Во всех школах установлены термовизоры, которые помогут оперативно определять потенциально инфицированных людей с повышенной температурой тела. Школы технически полностью готовы после длительного перерыва вновь принять ребят в своих стенах, где созданы все условия для успешного освоения учебного материала. Однако, крайне важной по-прежнему остается и поддержка со стороны родителей. Самое первое, нужно понимать, что эпидемия продолжается, и мы должны работать в условиях эпидемии. И это очень хорошо, что нашлось хоть какое-то решение, которое позволяет нам работать очно. И наша самая главная задача не только начать очное обучение, но и максимально долго удержаться в его режиме. Что для этого нужно сделать? Конечно, сначала выполнить все требования, чтобы ребенок вообще мог зайти в школу. Да, и это обязательно, и это не, не шутки. Нужно обязательно, чтобы ребенок был либо вакцинирован, либо имел сертификат переболевшего лица, либо прошел тестирование. Тестирование предполагается, что будет регулярным, Каждую неделю. И у меня большая просьба. Очень хочется устраивать большие праздники, очень хочется устраивать тусовки, но все-таки постарайтесь сделать так, чтобы ваш ребенок не заболел. Потому что каждый заболевший ребенок в школе ⁇ это сразу карантин всему классу, это сразу удаленное обучение, и это сразу неразбериха и масса опять новых тех же проблем, которые были у нас в прошлом году. Во всех школах тщательно разработаны планы действий при разных вариантах развития событий. Если в классе будет выявлен случай заболевания, родители будут лично проинформированы о том, каким образом в дальнейшем будет проходить обучение. Вся остальная информация касательно организации учебного процесса также оперативно будет предоставляться в индивидуальном порядке. Uh, уважаемые родители, я прошу вас доверять школе, доверять руководству школ, своим педагогам, потому что они знают, где, когда, что и как должно происходить. И если информация вам, именно для вас будет необходима, они вам всегда ее донесут в электронном журнале, в Е-классе. Поэтому, пожалуйста, лишний раз не волнуйтесь, просто почаще заглядывайте в свой Е-класс и действуйте согласно инструкциям, которые вам присылает школа. Работая в сложных условиях пандемии, школы и впредь могут рассчитывать на полную поддержку со стороны самоуправления. Это подтвердил председатель Дагуфпилской городской думы Андрей Элкснич. Самоуправление делает все возможное для того, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. К сожалению, предыдущий год и удаленное обучение абсолютно не является лучшим решением для получения или основного, или среднего образования. И именно поэтому начать учебный год очно, продолжить его очно и обеспечить нашим детям качественное образование является нашей приоритетной задачей. Безусловно, при нынешних обстоятельствах нужно сказать большое спасибо нашим педагогам, руководителям школ, которые помимо своих основных функций выполняли и другие обязанности, которые сегодня на нас возложило правительство. К сожалению, такое, такая ситуация не впервые для нас и мы и впредь будем достаточно успешно справляться с теми дополнительными поставленными задачами, которые определяет правительство в данное кризисное время. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгополского городского самоуправления.